Какой-либо причине я умру, а причин для этого предостаточно. Меня найдут не скоро. Некому. Друзья, всем привет. Это канал Вероника в США, канал, на котором я рассказываю о жизни иммигрантов в Америке и не только об этом. Сегодня мы с вами будем говорить про Михаила Ефремова. Я вообще это видео перезаписываю третий раз, потому что все время мне кажется, что что-то я не то говорю. Я уже записывала одно видео на эту тему, и, наверное, больше бы не записывала, но дело в том, что я не могу не внести свой вклад в, раб в большую работу очень многих людей. И я не хочу, чтобы очень многие люди, которые видят, что происходит, и которые понимают и согласны с моей точкой зрения, потеряли веру, потеряли надежду и потеряли ну, какое-то такое внутреннее убеждение на справедливость. Давайте начнем суда. Конечно, ребят, но это же не суд, это судилище. И тут каждому из нас надо задать только один простой вопрос себе. В какой стране я хочу жить? Если мы хотим жить в стране, где можно линчевать на месте, и это допустимо, это один вопрос. А если мы хотим жить в правовом государстве, в котором существуют суды, следственные органы, доказательства, обвинения и так далее, то это совершенно другой вопрос. И суд Ефремова очень четко нам показал, как работают следственные органы и суды. Сегодня, вы знаете, я считаю, что Ефремов... Я не могу сказать, что в это сдался но показал, насколько сильно он устал. Я это видео записываю в момент прений в сторон. Он очень устал. И мы все очень устали. Вы знаете, я сразу хочу сказать всем блогерам, которые ежедневно освещали эту тему. Буди Гришник, гражданину Кадету, Ивану Кузьминову, Валерию Неминущему, я не уверена, что я правильно произношу фамилию. И многим другим ребятам, Большое вам спасибо. И видно в роликах, насколько сильно вы переживаете эту ситуацию, и насколько сильно она вас задевает. Это передается вашим зрителям. А вы знаете, и вы же, наверное, сделали очень важное дело. Вы показали всей стране, что существует не только оголтелая травма, толпа, которая готова травить человека, но еще существуют люди, которые ищут истину и которые хотят разобраться в ситуации. Так вот, возвращаясь к Михаилу Ефремову, признание вины, что это, как это, как можно себе это объяснить. Вот Елена Васильевна... Васильева в последнем ролике сказала, что не надо делать скоропалительных выводов. Вот я тоже чувствую, что еще не пришло время, что-то мне сказать по поводу Ильмана Пашаева. Не пришло это время. Очень неоднозначный адвокат. Очень большой вопрос к этому адвокату. Но опять же, не пришло время для того, чтобы проанализировать его действия. Михаил Евремов принял вину. Принял вину в сослагательном наклонении. Если, конечно, это был я. Ребята, я считаю, что если... Хоть один из вас посмотрит расследование Елены Васильевой, которое я прикреплю под этим роликом. Если у вас есть какие хоть какие-то аналитические данные в голове, вы безусловно зададите вопрос. Вы понимаете, почему я начала со слова «суд в России». Я не знаю, есть ли один человек, и нужно ли это, чтобы жизнь прошла твоя, и ты смог использовать. Избежать судов Наверное нет Наверное это невозможно Ну так вот ребята Прежде чем э, Заниматься демагогией Травлей Унижением личности Ефремова Задайте вопрос Какая у нас судебная система Как у нас проводятся Следственные действия Когда я попаду в суд Как это будет так же это будет со мной, также будет проведено следствие, также будут отклонены ходатайства, или со мной будет по-другому. Ведь эта ситуация с Ефремовым показывает нам всем, что может происходить в суде. Опять же, я не просто так вначале сказала, выберите, в каком государстве вы хотите жить, в правовом или в государстве по понятиям. Почему-то сейчас все склоняется к тому, что наша Россия живет по понятиям. И, наверное, и моя иммиграция, и иммиграция многих других людей обусловлена именно этим. Мы хотим жить в правовых государствах. Государства с проблемами, государства с несправедливостями, с очень многим. Но тем не менее мы выбираем жить в правовом государстве. Я хочу сказать, вы знаете, так просто, оказывается, настроить толпу против одного человека. Такая это простая манипуляция. Так легко это сделать, когда это подхвачено телевидением и несколькими блогерами. Понимаете, ну вот я раньше смотрела, когда Facebook, у меня периодически всплывала Лена... Миро, так называемый блогер. Хотя это, конечно, не Лена Миро, это совершенно другие люди. Мы все это знаем и все это понимаем. Но я думаю, что же она у меня все время всплывает? Но ну почему у меня не всплывает Вася Пупкин? И когда я почитала то, что она говорила о Михаиле Ефремове, когда полностью перекручены факты, полностью перекручены факты, когда там чуть ли не Михаил Ефремов сдал своих и сказал, что вот его друг Иван Стебунов был за рулем ребята, ну это же беспредел я закончила журфак в 2004 году мне стыдно смотреть на вас мне стыдно смотреть на наше телевидение вы понимаете, когда нам говорят всем, что СМИ всегда были подконтрольны кому-то и лоббировали чью-то точку зрения. Да, безусловно. Конечно же. Но, ребята, ну, такого беспредела не было. Но журналисты, вы, вы все. Вот я смотрю, кто работает. Вот, ну вы же молодые ребята. Вы же недавно позаканчивали журфаки. Вы же проходили кодекс журналиста. Но неужели вам не стыдно это творить, то, что творится сейчас? Неужели вам не стыдно участвовать в этом всем судилище вы знаете я причем почему говорю что я уже который раз записываю ролик и не успеваю его смонтировать потому что быстро меняются события я хотела тогда сказать что наконец-то Михаил Ефремов начал отвечать и я понимаю насколько ему сейчас тяжело вот понимаю понимаете Сказал, поддерживаешь Путина, предатель оппозиции, своей точки зрения нет, ради своей попы готов пойти на все. Сказал что-то обратное, опять же, так же виноват, вот хочет свою вину свалить на то, что там кто-то где-то его подставил. Ребята, смотрите расследование, вы увидите, что его подставили. Посмотрите расследование Елены Васильевой, если вы не просто такие так хотите поболтать языками, если вам интересно добраться до истины, если вам это важно, посмотрите то расследование, которое я закреплю под этим роликом. Сейчас очень много людей этим занимается и очень много людей выпускает анализ видеосъемки, но уже одно то, что ни одно ходатайство адвоката Эльмана Пашаева не было удовлетворено судом показывает нам, что этот суд заказуха. уже одно то, что отсутствуют фрагменты видео, центр Москвы, ребята, а вдумайтесь, то, что я вам сейчас говорю, центр Москвы, где видео, почему видео обрезаны, чему вырезаны куски, нет того видео, где Ефремов выходит из за руля и куча Людей, которые исследовали эту аварию и говорили о том, что он сидел на пассажирском сидении. Почему вы это не проверяете? Почему вы верите, когда вам внушают, что свидетель был такой, сякой, его надо привлечь к уголовной ответственности? Почему вы не слышите? когда вам говорят, сделайте билинг телефонов, и тогда будет четко понятно, был ли этот свидетель на месте аварии в этот момент или не был. Это же так просто, это элементарные вещи. А все остальное, что вы делаете, когда вы там додумываете, перекручивая факты, это заказуха, это видит любой человек, который способен анализировать ситуацию. У нас... Так модно стало высмеивать пороки. Я, ведь, знаете, занимаюсь блогингом, и я смотрю, как много стало очень жестких высказываний в комментариях. Об этом говорю не только я. Я вот сегодня Быкова смотрела, он тоже говорит, да про меня такое пишут, да про каждого. Господи, ребята, откуда столько злости, откуда столько ненависти друг к другу. Но одно дело, когда вы начинаете кусать человека, который стоит на, на ногах. А другое дело, когда речь идет о судьбе человека. Я хочу напомнить вам всем, что у Михаила Ефремова двое несовершеннолетних детей. Двое, которых надо вырастить, выучить и поставить на ноги. Я хочу напомнить вам, что Михаил Ефремов один из немногих порядочных актеров в нашей стране. Один из немногих. Не потому, что нравится он мне, не нравится, а потому, что об этом все говорят. Его поступки об этом говорят. И вот это вот шакалью, это один вопрос. Когда это тролль, шакал, бот это один вопрос. А когда... Вы подумайте о себе, когда вы как человек мыслящий, вы как человек свободный, хотите сожрать на пустом месте, не разобравшись в ситуации. Это стыдно, это недостойно. Понимаете? Можете написать под этим видео все, что угодно. Я же говорю, у со мной все в порядке. Я сейчас достаточно сильный человек, достаточно независимый. Не живущий на территории Российской Федерации. Но, ребята, еще раз напоминаю: не троллям, а вам, живым людям, которые по ту сторону экрана, речь идет о жизни человека, о его судьбе, о том, что с ним будет происходить в дальнейшем, о том, что будет с его детьми. Вот о чем сейчас идет речь. Мы все видели, где что нету вокруг него людей вакуум вакуум там кто-то там кто-то там кто-то там кто-то но ситуация не та при которой где-то там на телевидении сказал да Миша был хороший человек помогал ко больным детям нет тут ситуация борьбы тут ситуация когда надо с цепью встать грудью встать на амбразуру а это вакуум, нет таких людей в России. Кто стал защищать Михаила Евремова? Единицы. В ущерб своего времени, в ущерб своей жизни личной, в ущерб еще чего-то. Это единицы людей, которые встали на его защиту, которые приходят под этот суд. Которые ежедневно дают интервью в надежде, что хоть один журналист посмеет показать то, что они говорят и бороться одному очень сложно, очень сложно я понимаю чем обусловлено его признание я понимаю но я хочу сказать еще, я думаю, что у него Четверо взрослых детей. И многие из них видят, как поменялась ситуация. Как простые блогеры с тысячей подписчиков, с пятью тысячами подписчиков, с семнадцатью тысячами подписчиков, с семидесятью тысячами подписчиков, с трехстами тысячами подписчиков сдвинули эту ситуацию с мертвой точки. И показали, что он не один. Мы все рядом. Помните песню ДДТ. Ты не один. Ты не один. Многие будут бороться до конца. Еще раз хочу сказать, для тех, кто хочет истины и правды, посмотрите расследование, которое я прикреплю под этим видео. Для тех, кто хочет поглумиться над человеком, вам передачу к Малахову. Вам вот туда. Все, ребята, пока-пока. Подписывайтесь на канал.